Скажи, где мы, что мы? Едем в общем едем, сказал, что горит. Вот такая сейчас, маневры будем между колоннами маневрировать. Все горит. Да, мы, наверное, вот так объедем. Машины, все горит, все Брошенная разбито. Брошенная техника украинская. Да. Без всяких там букв Z и так Давай далее. Давай как-то. Да, смотри, габариты горят. Просто тупо бросили. Вот, смотрите. А, танк. Ну, танк бетеры видимо сграда ебашили потому что такие удары все оставлено все разгромлено сгоревшее бензовозы брошены бтеры фура фура брошенное гражданство разбитые да кухня, тоже колонна, колонна там, гражданские проехали. машины видишь? Гражданская, брошенная, но это не гражданская, это вот, а, вот да. такие мицики это у нас наша армия использует ну как бы типа, видишь, но тут не перекрыто, ничего, то есть можно ехать. до Херсона 15 километров, до Олешек 5 вот горит, смотри. вон с ней прям горит тоже сгоревший камаз фуры попали перед ну, видимо, они дальше пройти не смогли. И, скорее всего, что люди бросали технику, уходили в лес с да. двух сторон. А это развилка на Радынск, получается, на Кабадинске. Да, да. тоже, вот, тоже да. вот это уже российская техника. А российская, да. Вот буква Z. Да, да. Вот, там уже российская техника подбита. И Российской. тоже брошенная, да. Нема никого, вот пока что. Вот проехала есть, в сторону Теребенского. Движение есть. Вроде. Такое маленькое, но есть. Кого-то сейчас встретим, уже там да. моргнешь, спросить надо. же надо. Бежу, бежу. Овчарки бегают, кстати, не, не первые а по дороге бегают. А, да. Я вообще гражданских людей не вижу. То есть абсолютно И все вообще. бросалось, бросалась вся техника, люди убегали. Просто убегали тупо в лес, в сторону, ты же видишь. И лес горел тут немножко, еще тлеет там в зале. Вот тоже техника стоит. Вот сейчас гражданская машина стоит, непонятно уже брошенное видишь оно на его стросом